Добрый день Сегодня продолжим мы Тему, которую Наверное, мы получаем Зарей А много Они разной Длительности разного качество Есть манвантары у человека, у человеческой расы, у нашей планеты, у нашей звездной системы. То есть манвантар разного количества и качества много. Манвантары это не наше естественное, не русское слово, это Санскрит ⁇ это период активности. Вот как у нас с вами сейчас день, это период дневной активности, поэтому это можно назвать как бы нашей малой мануантарой. Точно так и у каждой Вселенной есть свой период активности, то есть своя мануантара. Вселенная строится по плану Творца или по плану Логоса и иерархии космических строителей. Не то, как, скажем, это представляет себе тех или иных вероучениях, там махнул палочкой Бог, и все тебе сразу появилось. Такого быть не может. Начинается... Первый из трех этапов великих деяний Логоса, скажем, нашего планетарного или нашего солнечного, он руководит огромной армией иерархией строителей. Первый этап создания материалов, из которых потом будут строиться всевозможные формы, строится сама Вселенная. Первичным материалом сырь ⁇ космической материи является предкосмическая субстанция, то есть самая тончайшая форма материи, и называется еще непроявленной девственной материей, или на санскрите это мула пракрити корень материи. Она является аспектом парабрамана или абсолюта. А в абсолюте у людей, тем более у их низшего манаса, то есть у людей воплощенных физической материи, никаких представлений, никаких знаний нет. Есть нечто общее, есть разные гипотезы. Так вот, из этой тончайшей материи создаются все другие виды материи, самые тончайшие до да самой Грубейший. Ну а какие миры создаются, мы с вами уже проговорили, это вы можете всегда посмотреть в плакаты. Теперь речь о том, какие тайны жизни в этих мирах. Процесс создания космической материи происходит в течение бесконечных тысяч, миллионов, миллиардов, триллионов лет и так далее. Но вот под этими самыми лет или под этими годами представление об этом надо к себе расширить. Ведь вот что такое год у нас? Это вот наша планета облетела один кружочек вокруг Солнца. Вот это называется годом. А Юпитер, скажем, облетит вокруг Солнца за 12 наших лет. А Сатурнская за 29 лет. То есть вот это понятие так называемого года или этих самых лет, это очень относительное понятие. Есть данные, что где-то там 25 или 30 тысяч лет. Год у нас был всего в 290 дней. А сейчас сколько он? 365, да? Сколько вы знаете? Поэтому вот эта вот единица измерения, она очень и очень странная, конечно. Но хотя бы приблизительно. Когда эволюция материалов достаточно продвинулась, тогда Логос посылает как бы второй импульс, то есть первая волна создания материи или материалов, потом идет вторая, великая космическая волна, вот она дает импульс, уже импульс эволюции жизни. Что такое жизнь? Это энергия Логоса, энергия Творца. Она из материи всех семи миров, а каждый мир состоит из семи сфер. Вот из материи она строит формы жизни для своего проявления. Это та самая сила, которая на некоторое время соединяет, вот скажем, в нашем физическом мире, соединяет элементарные частицы в атомы различные. Но какие? Таблицы Менделеева, можете посмотреть. Соединяет в атомы, атомы соединяются потом молекулы и так далее. Вот это все используется потом для построения форм, для того, чтобы живые организмы могли эти формы носить. Вот как сейчас мы с вами носим физическое тело. Физическое тело — это не человек. Это телега. Это носитель человека. Вот так к этому надо относиться. Когда вы говорите, ой, у меня вот нога болит неправильно, Нога у вас не болит. Это у вашего ишака, у осла нашего болит нога. Помните, как Христос въехал в вербное воскресенье на ишаке в небесный Иерусалим? Он этим показал, что мы так вот, используя своевременную животную личность, должны въехать в Царство Небесное на этом самом осле. Так вот у осла нога болит. Так вот, эти формы, вот, в частности, те, в которых сейчас мы ходим с вами, строятся из всевозможных комбинаций, ранее созданной логосом космической материи. В строительстве этих форм, а их очень много, могли смотрите, сделают, растительные формы, минеральные, животные формы, лодформы. Так вот, в строительстве этих форм принимает участие громадное множество разных строителей, и мелких, и крупных. Все они именуются строителями Вселенной. Вот мы с вами Вселенной на эту планету, и вот здесь все время, так сказать, вращаемся. В трех мирах пока. Вот это для нас с вами Вселенная. Никакой другой Вселенной для нас нет пока. Вот когда будем летать в пределах Солнечной системы, по разным планетам, тогда Вселенная для нас будет уже Солнечная система. А если за ее предела куда-то там полетим, значит еще расширится наша Вселенная. Каждая форма существует до тех пор, пока жизнь Логоса удерживает материю в этой форме. Каждая форма существует до тех пор, пока логос удерживает жизнь в этой форме. Вот это аксиома, и никуда мы от нее не денемся. Вот пока тело у нас двигается, ест, пьет, работает, значит, лобус удерживает эту самую жизнь, то есть нас с вами в этих телах. И никто не знает, когда поступить это распоряжение, покинуть это очередное тело. Но иногда он дает знать кое-кому. Но это особо достойным, Выросшим до определенного уровня сознания. И вот когда мы с вами получили форму, скажем, вот в виде этого физического тела, состоящего из плотной материи, это самая грубая материя, известная нам, Говорят, что есть еще грубее, но нас пока это не интересует. Так вот эту форму, получив, впервые появляется известный нам всем процесс рождения, там зачатие, рождения, роста, увидания и смерти. Но это относится, в первую очередь, конечно, к различным материальным формам. Организм тут или рождается, потому что жизнь логоса хочет совершить определенную эволюционную работу, скажем, в определенном организме, который помещается в те или иные формы. Организм растет, по мере того, как эта работа медленно извлекает, При работа идет к завершению, когда логос считает, что задача выполнена, Потом организм проявляет признаки упадка и медленно извлекает жизнь, скажем, из этого организма. Почему? Давно жизнь выросла настолько, насколько это было возможно, в данном, скажем, теле, в данной форме. И организм или тело умирает, поскольку становится больше ненужным. То, что нам с вами представляется смертью довольного организма, это не смерть в обывательском дилетантском представлении, а смерть обычно представляет обыватель как полное уничтожение. Ничего такого на самом деле нет. Есть просто удаление из организма искры жизни волоса. В течение некоторое времени эта жизнь будет существовать вне вот этой плотной, низшей материи. Жизнь будет существовать в соединении с более высокой, сверхфизической материей, более тонкой материей. Когда жизнь покидает тот или иной организм, он, естественно, умирает. А вот опыт, который был получен при последствии, скажем, той или иной живой формы или того или иного организма, то опыт сохраняется. Для этого, собственно, жизнь и помещалась в то или иное тело. Этот опыт в виде новых навыков переплавляется в новые созидательные способности, которые обнаружатся при последующих усилиях космической жизни создать новый организм. То есть, вот когда очередное воплощение будет, скажем, у человека, то весь прошлый опыт обязательно учитывается. В данном случае каждый из нас на данный момент есть продукт, коллективный продукт всех прошлых наших жизненных опытов. То есть вот так вот надо смотреть на себя, чтобы иметь более правильное реалистическое представление о самом себе. То есть все, что есть человек на данный момент, это его собственный труд. Но в первую очередь труд космических иерархий, труд Творца. В природе не существует того, что называется смертью. Если, конечно, под смертью понимать полное уничтожение. Жизнь на время удаляется туда, откуда она приходит сохраняя в виде новых способностей и творчество, результаты опыта, через который она, жизнь прошла. Формы, которые постоянно возникают и гибнут одна за другой, они представляют из себя как бы двери, через которые жизнь вошла вот в этот мир, а потом ушла, потом опять вошла, опять ушла. То появляется в этом мире, то исчезает. Ни одна доля опыта, даже малейшая, никогда не теряется. Жизнь приходит не откуда-то, ни с другой планеты, ни с другой звездной системы. Она приходит изнутри и уходит внутрь. Поэтому все искатели, все эти ученые, которые там тратят огромное количество денег на то, чтобы выяснить, откуда же здесь жизнь, появилась на этой земле это все детские игрушки жизнь непрестанно эволюционирует ее эволюция эволюция сути происходит посредством форм посредством огромного количества разнообразных форм эволюционирует суть то есть жизнь жизнь подлежит эволюции что такое эволюция? Это проявление духовных качеств, качеств Отца в жизни формы. То есть постепенно жизнь будет все более и более сложной во всех своих проявлениях. Вот воплощается, скажем, у нас космический учитель. О них мы потом будем говорить. В каждом своем воплощении... Он воплощается то композитором великим, то великим мыслителем, то великим полководцем, то великим императором, то великим Петром Первым, то великим Ленином и так далее, и так далее. Космический учитель – это универсальное существо, высшие силы или творец. Желает, чтобы каждый из нас был таким же универсальным космическим существом, обладающим максимально всеми способностями. Так вот, жизнь по мере развития проходит через различные ступени. Она образует последовательно семь царств природы, семь царств. Сперва три элементальных царства — не элементарных, а элементальных. Сперва три вот этих царства. Мы с вами их прошли в свое время. Затем идет самая поворотная точка в эволюции. Это минеральное царство. Потом растительное, животное. И, наконец, человеческое. В здесь заканчивается семь ступеней которые мы с вами тоже прошли, все семь. Иначе бы нас вот в этой человеческой форме бы не было бы сейчас. Теперь начинаются новые семь стадий или ступеней развития. Это уже будет сверхчеловеческие. Тот, кто себя покажет человеком с большой буквы, он имеет возможность начать вот эти новые семь ступени развития, но кто-то определит себя в космический мусор, то есть пойдет, как неудача природы, в переработку. И такое есть, к сожалению. Так вот семь стадий эволюции жизни, начиная от первого элементального царства до человеческого. Но путь прохождения, вот мы проходили сначала в огненном царстве, в стадии развития, потом в тонком, Потом еще ниже в эфирном, потом в физическом. Вот там где самая нижняя точка, красный кружочек, это минеральное царство. Потом поднимаемся: растительное, животное, человеческое. Вот примерно такая схема. Таким образом, жизнь существует не только в человеческом, животном, растительном царстве. Но в кажущейся нам мертвой материи минералов, а также в организмах невидимой материи, которая стоит ниже минералов, везде жизнь и выше нас с вами, еще более высокоорганизованная жизнь. Вот вы слышали, может быть, о духах стихий, которые по уровню развития стоят ниже нас с вами, вот они должны будут воплотиться в минералах будущей планеты. Потом для них будет еще одна планета, как где нибудь растениями, потом еще одна планета, где они будут животными, еще планеты, человеком. Вот как мы с вами проходили. На Луне мы с вами были животным царством. Человечество не является последней ступенью эволюции жизни. Развитие идет дальше, дальше, дальше. Конца этому нет нигде. В огненном мире, в тонком мире, первые три ступени жизни Логоса называются элементальной или элементарной эссенцией. В течение долгого периода времени, вот эти периоды называются цепью, жизнь прежде всего проявляется в высших подпланах огненного мира и называется первой элементарной эссенцией. Когда наступает конец цепи, она возвращается к своему источнику, то есть опыт был какой-то собран, от которого потом вновь возвращается или происходит вновь в начале новой цепи, возврат формы в различные формы для одушевления низших уже сфер огненного мира. Вот в этой стадии она называется второй элементарной эссенцией. И тогда жизнь начинает работу второй цепи. При этом она сохраняет в себе все переживания, которые она получила в первой цепи в виде наклонности и способности. Потом в следующей цепи она становится третьей элементарной эссенцией и одушевляет материю уже тонкого мира то есть различные формы тонкого мира. Комбинация от материи мира огненного и тонкого имеет цель выявить в материи этих миров пластичность, способность обвлекаться в организованную форму, чтобы действовать как определенные единицы и постепенно развивать все больше устойчивость в материалах, которые формируются в определенные организмы. И вот эта вот элементарная эссенция отливается в разнообразные формы. Существование этих форм длится определенное время, пусть чего не распадаются на составные части. Так вот, продолжает спускаться в более грубую материю, жизнь Лобоса, одушевляющую тонкую материю, затем уже начинает одушевлять нашу физическую плотную материю. Первым действием этого нового Одушевление является способность химических элементов различно соединяться друг с другом, химических элементов. Вот взять таблицу Неделеева. Элементы есть, но молекул пока нет. Для того, чтобы строить формы, надо заставить эти элементы соединяться в молекулы. Все это делается по импульсу. Лобоса и во время первой Великой космической волны действием логоса были сотворены водород и кислород потом с появлением второй космической волны два атома водорода теперь могут соединиться с одним атомом кислорода чтобы образовать воду так под воздействием логоса в течение многих миллиардов, триллионов, квадриллионов лет физической материи возникает. Под его руководством появляется впервые минеральное царство, готовое построить уже плотную, скажем, материю, материю разных планет или, скажем, конкретной планеты. Вот как все время возникла наша Земля, как возникает сейчас Создается около Юпитера новый Юпитер. О ней уже есть кое-какие сведения. Излитая таким образом жизнь Логоса, достигнув физического мира, начинает стягивать эфирные частицы, соединять их в эфирные формы, внутри которых движутся жизненные токи, ну, под руководством, естественно, духа, то есть под руководством жизни. А дух – это и есть жизнь. В эти формы вносятся построения из более плотного материала. Вот они служат для основой для создания первых минералов. Следуя законам ритма и красоты, материя начинает кристаллизоваться с математической точностью. Работа жизни Логоса происходит через посредство физических форм, согласно великому плану. И вот в этой кажущейся неподвижной материи, то есть минералы, там скалы, минеральное тело планеты, кажется, все это не двигается, не живет. На самом деле там все время работает Творец. В каждом атоме, в каждой элементарной частице. В минералах идет работа жизни Логоса. Хотя она там стесненная, замкнутая, сдавленная. Первое царство жизни, три ступени элементарной эссенции, проявляющиеся в мирах огненным и тонком. Вот эту сторону жизни, то есть когда жизнь погружается во все более плотную материю, ее называют инволюцией жизни, инволюцией, то есть погружение в материю. То есть жизнь опускается из более тонких сфер духа материи в более плотные формы. Минеральное царство – это самая низшая поворотная ступень. Здесь жизнь начинает минимально проявляться, но проявляться уже в нашем плотном мире. Она кажется почти незаметна. Вот на этой ступени начинается уже эволюция жизни здесь у нас, в нашем физическом мире. До этого она эволюционировала в огненном и тонком мире. После своего наиболее глубокого погружения в материю минеральных царств, жизнь логоса поднимается в следующее великое царство жизни, в растительное. В начале этой стадии вещества Земли развивает новую способность становиться оболочками для жизни, которые могут уже наши глаза с вами видеть. Химический элемент соединяется в определенной группы элементов. Таким образом, подготавливается новая ступень жизни. И вот тут впервые строится клетка. Сначала, естественно, протоплазма. Только потом из готовой протоплазмы создаются клетки. Под руководством в жизни логоса протоплазма преображается и становится в течение времени растительным царством. Когда некоторые из представителей минерального царства достигли достаточной устойчивости формы, жизнь начинает вырабатывать в растительном царстве большую пластичность, соединяя это новое свойство с ранее приобретенной устойчивостью. Вот оба эти свойства, еще более гармоничное выражение, находят в царстве животном и достигает высшей точки равновесия и гармонии в самом человеке. Наша жизненная волна до вступления на нашу планету в продолжении многих тысячелетий проходила эволюцию на Луне, на лунной планетной цепи. На планете Луна жизненная волна появилась на одну стадию раньше, чем на нашей молодой Земле. Это означает, что человечество планеты Земля было животным царством на Луне. Наше теперешнее животное царство земной эволюцией на Луне было растительным царством. То есть все животное царство в разных своих формах на Луне было растительным царством. Когда пришёл переход жизненной волны с Луны на Землю? Ну, обычно для каждой Луны, для, ее, для каждой линейной планеты, когда она завершает свой жизненный период, в это время планета отдала разным видам жизни все, что могла. Больше ожидать ничего не может. Когда все ступени космической жизни достигли на Луне, высшей точки своего развития, все, революция на Луне закончилась. Теперь эти формы жизни готовы перейти на более высокую ступень, на такую, которую Луна дать не может. В связи с этим создается новая планета, рядом обычно составе. И вот тогда был создан около Луны огненный так называемый лая-центр. То есть он невидим. Он создается из огненной материи. Из огненной материи, материи огненного мира, эта огненная материя берется у самой Луны. Вот эта огненная материя покидает старое вместилище и создает в себе новый дом как бы. Вокруг этого центра который обычно находится неподалеку от матери планеты. Вот этот центр формируется огненный. Затем этот огненный центр забирает, оформившись, забирает у старой планеты тонкий мир. Наконец на новую планету переходят все эфирные, газообразные, жидкие части. Об этом и говорят, скажем, наши астрономы. То есть они говорят, что из туманности формируются планеты, звезды. Луна в настоящем своем состоянии представляет собой бесплодную массу, лишенную воздуху, воды, необитаемую, не приспособленную для существования каких-либо физических форм жизни. Она передала все свои жизненные начало Земле и стала мертвой планетой. Но пока ее минеральное тело еще живет, ее нельзя назвать полностью мертвой. Она все передала, кроме своего физического трупа. Она сейчас является охлажденным отбросом. Она увлекается нашей землей, как старушка-мать, около своего дитя крутится. Она еще в течение многих миллионов лет будет преследовать нашу землю привлекая свое порождение и будущее сама привлекаема своей дочерью, то есть землей. Она своими губительными невидимыми ядовитыми излучениями воздействует на нас. То есть как положительные есть в ней излучения, так и отрицательные. Само тело уна еще пока живо, частицы ее трупа полны деятельной, но, правда, разрушительной жизни. Поэтому, с одной стороны, ее излучение и благодетельны, и в то же время вредоносны. Прежде чем Земля наша достигнет вершины своей эволюции, вот к тому моменту, когда наша Земля достигнет вершины, распадение Луны будет закончено. Вот та материя, которая все еще держит Луну в соединении, превратится в метеорную пыль. Когда завершится задача нашей с вами Земли, работа жизни Логаса продолжится потом в царство другой новой планеты. Около нашей планеты будет создана другая Земля и так далее. Мы же с вами перейдем, наши животные там будут человеком, мы же будем с вами сверхчеловеком, по всей видимости ангелами. То есть это те существа, которые будут работать с тонкой и эфирной материей, помогая новым, пока еще полуживотным, получеловеческим существам освоить новую форму жизни, новую ступень как сейчас с нами работает в тонком мире, в эфирном, с эфирными энергиями. Ангелы, они создают наше с вами физическое тело, мы не участвуем в создании его. Кто из вас участвовал в создании своего физического тела? А кто же нам выдает с вами это тело? Мы даже не знаем, что в нем происходит. Правда, когда что-то зачешется и заболит, тогда мы думаем, о, что-то там случилось. А мы ведь совсем не участвуем в создании, хотя нас привлекает к этому, призывает. Как это делается, это мы в дальнейшем с вами поговорим. Специально будут на эту тему наши занятия. И литература, которую вы будете изучать там сами уже. Моя задача только вам показать, куда надо идти, а там смотреть сами. Наша планета тоже потом. Лишится своего огненного центра, тонкого мира. Потом новая планета заберет отсюда воздух, все жидкости от повышения температуры. Планета эта будет разогрета в такой степени, что здесь останется только одно минеральное тело, и все остальное будет забрано. Каждое царство, развивающейся жизни вот на нашей земле, поднимется на одну ступень. Минеральное царство на новой земле будет растительным, растительное животным. А мы с вами начнем новые семь ступеней сверхчеловеческого эволюционного восхождения. Существуют бесчисленные планеты, на которых развиваются другие разумные существа – вот скажем, как в нашем с вами теле есть семь основных, как вы, наверное, знаете, семь основных чакр, да, слышали об этом, да? 7 основных центров, нервных сплетений в физическом теле. А поскольку мы состоим из семи аспектов, то каждый аспект, каждое тело имеет свои семь центров. Всего у нас 49 энергетических центров. 49 Ну какие-то видимы для нас Можем даже пощупать там, Какие-то нет Точно так и вот в пределах Любой звездной системы Вот скажем у нас Солнце у нас Центральная звезда 10 планет скажем видимы Можем на них даже походить Там погулять Посмотреть на них, пощупать А остальные где 39 Они тоже есть тут в пределах вот этой нашей звездной системы. То есть как в человеке 49 энергоцентров, так и в любой звездной системе у самой планеты тоже 49 энергетических центров. И каждый наш центр связан с энергоцентром планеты, а планетарные центры связаны с энергоцентрами Солнечной системы и так далее. Галактика и так далее. На других планетах также имеется свой физический мир, тонкий мир, огненный мир и так далее. Но тонкий мир нашей планеты и вообще все тонкие миры всех иных планет очень здорово отличаются друг от друга. Наш вот не похож на тонкие миры других планет, скажем, Венеры, там, Меркурия, Марса, Урана, Плутона и так далее. наш тонкий мир, тонкий мир нашей планеты в очень скверном состоянии сейчас. Просто этому человечеству, которое здесь живет, должно быть стыдно до да ужаса, что мы тут творим. Поскольку тонкие миры не простираются слишком далеко за пределы планеты, то сообщение через тонкие миры с другими планетами Сообщений такого практически нет. Планеты так рассчитаны, расстояние между ними таково, чтобы сообщения, тонкие миры друг с другом не соприкасались. А вот уже ментальные миры планет соприкасаться могут, только в определенных там, градусных аспектах. Но для того, чтобы общаться, скажем, или слетать на какой-то другой мир, другую планету, в тонком теле не слетаешь. А вот уже в ментальном можно, но для этого надо иметь очень развитое ментальное тело. А у землян оно практически не развито в полной мере. Многие могут думать, но мыслить могут только единицы. Но думать-то мы можем, да? Вот скажем, Венера, Меркурий, Своих лун, своих спутников не имеет, как вы знаете, да? У Меркурия нет спутников, у Венеры тоже нет. Но они тоже имели когда-то своих родителей, как мы имеем сейчас вот Луну. Эволюция Венеры впереди нашей земной на целую ступень. А эта ступень, она измеряется в квадриллионы лет. Среднее человечество Венера приближается к уровню космических учителей или адептов. Вот, кстати, они с нами тут миллионы лет работают уже, чтобы нас поднять из скотского животного состояния до человеческого. Вот мы пришельцем с Венеры должны быть безмерно благодарны за то, что мы тут не перерезали, не перегрызли друг другу водки до сих пор. Кровавым потуем приходится отстаивать вот эту вот, так называемую нашу свободу. Венера-Земля является порождением создания Луны, как вы уже поняли. То есть хозяин Луны воплотился в новом теле. Что это за хозяин? Ну, когда-нибудь и мы будем творцами планет, звезд. Нам пока сведения не дают, как это все происходит. Кое-какие намеки есть. Так вот, как появилось человечество на нашей Земле? Это начало третьего этапа Великой Космической Волны. Ну, как уже говорилось, первый поток — это создание материи, образование материалов. Второй эволюционный поток — это создание жизни и формы, это можно назвать построением дома, построением разных форм из созданных материалов. А третий этап великой космической жизни – это эволюция человечества. То есть это эволюция самосознания. То есть рост, духовный рост обитателя вот этого построенного дома. То есть построенных разных форм. Развитие минералов, растений, растений в животное – это вот в стадии второго эволюционного потока. А вот переход от животного к человеку – это начало новой ступени, начало нового, третьего эволюционного потока. Вот человечество, скажем, ну мы говорим в частности о нашей Земле, представляет собой поток, новый поток сознания божественной жизни или жизни Логоса. Вот этот поток совершенно отличается от того потока жизни, который ожетворяет царство ниже человеческого. Потому что животное не становится человеком тем же путем, каким, например, растение становится животным. Вот это очень важный момент. Как происходил вот этот переход от животного к человеку? Как происходил? Луна сыграла самую большую и значительную роль в образовании Земли, в населении ее человеческими существами. Вот те монады, которые проходили животную стадию эволюции на Луне, закончив цикл, они собрали необходимый опыт жизни в животном царстве и готовы были начать новую ступень жизни на Земле. То есть здесь надо начать этим монадам, прошедшим животную эволюцию, начать человеческую эволюцию. Вот они были теми плодами, которых Луна должна была передать Земле для дальнейшего развития. Ну, в нескольких словах, конечно, процесс очень длительный, сложный, но в нескольких словах можно так, потом, если вы будете в дальнейшем изучать, скажем, разоблаченные Зиду тайную доктрину, которые дали космические учителя через Блаватскую. Там все это более детально описано. Но литература это очень сложна. Только вот великие космические учителя или наши воспитатели, владыки нашей Солнечной системы, дали владыкам Луны такой указ создать людей, Владыки Луны были двух видов. Высшие владыки – это владыки пламени и лунные боги. Высшие были на ступень выше, на уровне огненного мира, тогда как лунные – на уровне тонкого мира. Вот лунные боги, или их называют еще бархишады на санскрите, повиновались приказу Лобуса творить, Они пошли на землю. А вот высшие огненные, пламенные существа отказались это делать, потому что вот те формы животные для этого не были готовы. Да к тому же эти высокоразвитые существа были лишены творческой страсти, были слишком божественными, чтобы заниматься такой грубой работой, как создание материального тела. Тем не менее, только они могли завершить человека, то есть создание человека. А что значит завершить создание? То есть сделать его самосознательным существом. Он животное бегает, но у них сознание такого, как у человека, нет. То есть дать человеку часть себя, зачаток ума, зачаток способности мышления. А вот лунные боги, Могли создать только тонкое тело, то есть прообраз будущего физического тела. Эволюция человечества на нашем земном шаре представляет собой семиличное подразделение. Жизненный цикл человечества разделяется на семь человеческих рас. Каждый раз, как бы его можно назвать, как бы корнем. И вот эти расы появляются последовательно одна за другой и в каждой коренной расе последовательно появляется семь подрас вот скажем сейчас у нас проходит эволюцию пятая коренная раса мы все представители пятой коренной расы правда есть остатки четвертой коренной расы это негры есть даже остатки третьей коренной расы это вымирающие сейчас племена, там полудихие, скажем, туземцы Австралии, некоторых островов Полинезии. У них, кстати, женщины сейчас потеряли способность рожать, теряют они ее, потому что это остатки третьей подрасы, они постепенно исчезают. Так вот, первая коренная раса, первые люди на Земле были потомством лунных предков лунные бархишаны выделили свои тонкие тела из себя и стали творцами тонких тел земного человека а вот уже вокруг этих форм тонких форм природа стала строить эфирные тела но все это обязательно под руководством определенных строителей иерархических само собой ничего нигде не делается то есть вот эти лунные боги или Питри, это по сути дела сейчас мы с вами. Высшие же огненные существа не приняли поначалу участие в этом. Первая раса поэтому не получила сокровенную священную искру. Искру духа, которая горит и развивается в плане человеческого разума, в плане человеческого самосознания. Но это уже сейчас на этом уровне, на нашем. Лунные боги могли облечь человеческие монады только своей собственной тонкой материей, с ее животными инстинктами. Они могли дать лишь то, что было присуще их собственной природе, не более того. То есть они могли выявить из себя лишь астральные тела будущих земных людей. Первоначальный человек, исшедший из тел прародителей, был существом эфирной формы, лишённой физического тела. Очень мутно, там вот есть на эту тему, такой зашифрованной форме в Библии. эти моменты тоже там. Монады, воплощавшиеся в эти пустые оболочки, были бессознательными. Таким образом, первоначальный человек мог стоять, бегать, лежать там, ходить, летать. Но он был только пока астральной тенью, при бессознательной тенью. Ну, это похоже на то, как, вот, скажем, дети, ребенок рождается, он тоже в первый момент, он существует, почти бессознательно. То есть все, что происходит с ребенком, начиная с процесса зачатия, вот весь этот процесс, как мы здесь появились, проявляется как раз вот в развитии человека. Только надо суметь все это правильно разглядеть вовремя. Чтобы закончить семейничного человека, чтобы добавить к его низшим телам, животным телам, скрепить их духовной энергией, духовной материи, необходим был связующий принцип, или, как говорят еще, огонь жизни. Именно он дает самосознание и самопознание. То есть, что было необходимо? Был необходим манус, или тело мысли. Вот у животных пока такого тела нет. Но зачатки у них есть. Так вот нам, как животному в свое время, чтобы стать человеком, нужно было соединить низшие животные принципы с высшими, то есть с монадой, строицей, вечной бессмертной, которая собирает опыт. Эволюция второй расы из первой коренной расы развилась вторая. Она прошла из первой путем почкования, путем выделения. Вот как растения сейчас, почки выпускают, да? Вот такая же примерно картина была и у нас. Первая коренная раса, выпуская почки, переходила это животное или эта сущность в почку. Используя новую материю, это первичный процесс размножения, посредством которого второй раз сообразовалась весь первый. Эфирная форма, которая одевала бессмертную монаду, была окружена яйцеобразной сферой. Вот сейчас тоже каждый из нас окружен яйцеобразной сферой или телом атмы. Когда наступает время размножения, эфирная форма выталкивала свое миниатюрное подобие из яйца окружающей сферы. Вот это яйцо, это не физическое яйцо, это еще пока только астральное. Это зародыш рос, питался аурой, из которой его вытолкнули, до тех пор, пока не заканчивалось развитие. Затем он постепенно отделялся от своего родителя, унося с собой свою собственную сферу ауры. Этот процесс происходит сейчас в утробе женщины, в утробе матери. Только это внутри. Когда рождается физическое тело, это полная аналогия вот того процесса, который когда-то мы проходили. Миллиарды лет тому назад. Первая раса стала второй именно без обычного известного нам процесса рождения. Первая раса была составлена из эфирных теней лунных прародителей. Она не имела физических тел, поэтому она и не умирала в том виде, как мы это знаем. Вместо того, чтобы умереть, она просто исчезла, перешла, как бы трансформировалась в существа второй расы, как переходят некоторые, скажем, низшие формы жизни в свое потомство. Ну, вот есть такие, скажем, черви там. Разумбил на части, да? И из каждой частички возник новый, понимаете, червячок. Так вот люди первой расы постепенно растворялись и поглощались телами своего собственного потомства. Но тела эти были более плотные, нежели их собственные. Материя первичных форм, которые мы носили когда-то, облачная, эфирно, эфирообразная. Первые подрасы уже второй расы были рождены посредством описанного процесса. Последние же подрасы второй расы, параллельно с эволюцией человеческого тела, стали производиться другим способом. То есть здесь другой способ в конце второй расы. Рожденные потом. Первая и вторая расы, как и первая половина третьей, существовали на протяжении 300 миллионов лет. Первые расы не имели никакого отношения вот, к земным климатам, они не были подвержены никакому воздействию температуры, погоды, изменениям, скажем, температуры. Планета наша была вся разогретая, Огненная планета. На поверхности нигде здесь никакой земли, никакой коры вот такой твердой не было. Сплошная лава огненная. Вся планета была окутана горячими газами в то время. Земные условия, существовавшие тогда, не имели отношения вот к тому плану, на котором происходила эволюция первой-второй расы. Геологические и физические затруднения не существовали для первоначального эфирного человека. Вот то существо, которое стало первичным человеком, могло прекрасно оставаться в этой атмосфере огненной и для него было совершенно безразличное атмосферные условия, которые окружали планету. Так вот человек первый, второй раз смог действовать, жить с одинаковой легкостью, как под землей. Под водой, в воде и над землей, в атмосфере и так далее. Начало третьей расы. Третьей расы. Вторая, как вы знаете, появилась посредством почкования. Вторая раса потом рожденная дала начало третьей коренной расе аналогичным, но более сложным процессом. Она развела рожденных из яйца. Вот как сейчас некоторые животные, там скажем, птицы, откладывают яйца. То есть то, что делают животные, это уже делалось нами когда-то тогда. Пот усилился, капли становились шарновидными телами, большими яйцами. Они служили внешним мессиящим для зарождения плода ребенка. Вот это сфероидальное яйцо развивалось, большую яйцевидную форму постепенно затвердевало. Отец-мать выделял зародыш. И тогда, когда в, в первой-второй расе, пока еще не было мужчин и женщин, каждый из нас имел сразу и то, и другое в себе. И назвать то или иное существо мужчиной и женщиной было нельзя. Мы поначалу были вообще бесполыми существами. Потом появились признаки двуполости, но пока не имели физических тел. До середины третьей расы. А середина третьей расы от нашего времени отсчитывает 18 миллионов 600 тысяч лет. Вот в тот момент, впервые, у нас стали появляться физические тела, а до этого момента мы с вами появляясь из яйца, яйца, которые откладывались, что они себя представляли, ну говоря, что это еще пока были эфирные яйца. Потом наступила очередь воплотиться именно в начале третьей расы спустились на землю сыны мудрости, для которых настало очередь воплотиться как эго человеческих манат. Как нам говорят великие учителя, они увидели низшие формы первых людей третьей расы и их отвергли. Они пренебрегли первыми потом рожденными, сказав, что они еще не готовы. Сыны мудрости также не захотели войти в первых яйца рожденных. Воплощающиеся силы избрали наиболее спелые плоды и отвергли не готовые. Те, кто не получил искры разума, манады их не были готовы, и поэтому их называли тогда узкоголовыми, то есть не имеющим искры, а те, кто получили искру разума со временем сделались архатами, то есть учениками космических учителей. До середины третий раз как люди, так и животные были эфирообразными, бесполыми организмами. С течением времени тела животных становились все более плотными и так далее, и так далее. Ну, на эту тему мы, на с вами поговорим уже в следующий раз. О том, как развивались, как мы с вами дошли до сегодняшнего состояния и как дожили до сегодняшней формы нашей эволюции. Все, желаю вам успехов.